Всем привет, с вами Катя и канал Гринч. Сегодня поговорим о лесе. Казалось бы, лес окружает нас всю нашу жизнь. Мы видим деревья каждый день и регулярно пользуемся вещами, изготовленными из древесины. Однако, ради одноразовых бумажных вещей вырубаются гектары леса. Но вы можете немного замедлить процесс истребления леса. Мы собрали 5 привычек, которые помогут беречь деревья каждый день. Первое. Откажитесь от одноразового. Откажитесь от одноразовых стаканчиков на вынос, рекламных листовок, бумажных полотенец, носовых платочков. За всеми этими вещами стоят природные ресурсы. Например, бумажный стаканчик служит в среднем 15 минут, а ради этого ежегодно вырубаются 32 миллиона деревьев. Хорошие новости! Есть решение! Заведите себе удобную термокружку или бутылку для напитков, носовые платочки, а для уборки красивые тканевые полотенца и тряпки. Кстати, у нас есть ролик про экологичную уборку. Ссылку оставим в описании под видео. Что касается туалетной бумаги, то и здесь можно вести себя экологично. Перед покупкой обратите внимание на состав бумаги. Как научиться отличить бумагу из первичной целлюлозы от собратьев из торселья, мы рассказывали в нашем видео. Разницы в качестве вы не заметите, а лес от вырубки защитите. Второе. Сдавайте макулатуру. Значительную часть производимой бумаги можно вернуть в оборот. Сбор макулатуры помогает сохранять новые леса от вырубки, а производимая из нее бумага по качеству ничуть не хуже. Старые журналы, календари, открытки и ненужные документы смело можно относить в пункты приема макулатуры. А вот кассовые чеки и бумажные стаканчики, к сожалению, не перерабатываются. Поэтому старайтесь максимально освободиться от них в повседневной жизни. По возможности отказывайтесь от чеков, в большинстве случаев они вам просто не нужны. Также нельзя сдать переработку использованной салфетки и туалетную бумагу. Они отправляются в компост. Третье. Вернитесь в библиотеки. Я очень люблю читать. И да, я понимаю, как порой тяжело отказаться от покупки книги. Все книгоманы меня поймут. Запах новой книги ни с чем не перепутаешь. Современные книги порой похожи на произведение искусства. Но ведь никогда не угадаешь, станет ли купленная книга любимой. Так что можно сначала взять ее в библиотеке. Если в библиотеке искомой книги не нашлось, есть и другой формат чтений – электронные версии книг и журналов. Их можно закачать в электронную читалку или смартфон и всегда носить с собой. Еще один вариант – буккроссинг. Можно взять почитать книгу у друга или коллеги. Во многих офисах, кафе и даже хостелах есть книжная полка, с которой можно взять книгу бесплатно или поставить свою прочитанную. Однажды я даже встретила полку буккроссингов в троллейбусе в Германии. Ну а если у вас скопились книги и журналы, которые вы не открывали годами, их можно передать в те же библиотеки или благотворительные фонды, подарить друзьям или продать. В самых грустных случаях сдать макулатуру. Четвертое. Не печатайте без необходимости. Постарайтесь распечатывать на принтере только самое важное. Правило здесь простое. Если файл можно не печатать, не печатайте. Если документ распечатался неправильно, не выбрасывайте этот лист, а используйте его оборотную сторону для чего-нибудь еще – для рисования и записи или оригами. Использованные с двух сторон листы, которые вам больше не нужны, смело отправляйте в макулатуру. Перед сдачей офисной маклатуры документы можно пропустить через шредер. Пятое. Откажитесь от упаковки подарков. Согласитесь, ваш подарок без упаковочной бумаги вовсе не потеряет свои ценности. Если вы хотите его во что-то завернуть, для этого подойдут эко-мешочки, многоразовые сумки, платки и шали. Выберите в качестве подарка действительно нужную вещь без упаковки, а еще лучше дарите впечатление. Электронный билет в кино и театр, на концерт или мастер-класс, поход в спа или на урок танцев – есть миллион вариантов. Если без бумаги и тут не обошлось, пусть не нужно отправиться в макулатуру. Вот такие простые, повседневные, но при этом важные привычки очень помогут сбереть нашего главного климатического защитника – наши леса. Помимо этого, вы также можете поддержать лесную работу Greenpeace, став нашим сторонником. Благодаря помощи обычных людей мы отслеживаем и останавливаем незаконные вырубки леса, боремся с природными пожарами, защищаем особо охраняемые природные территории от нападок чиновников и бизнесменов. Организуем лесные питомники и рассказываем о технологии выращивания смешанных лесов. Мониторим изменения лесного законодательства, показываем перспективы лесного фермерства и помогаем сохранять дикие леса. И снимаем эти ролики. Вся эта природоохранная работа возможна только при участии обычных людей, таких как вы. Ведь мы не принимаем деньги от государственных и политических структур или корпораций бизнеса. Вот почему ваши пожертвования так важны. Они буквально делают возможным каждый природоохранный проект, над которым мы работаем. Так что, если вы решите поддержать работу Greenpeace с пожертвованием, в описании есть ссылка на страничку. Мы надеемся, что спасать деревья каждый день вам будет легко. Пишите другие идеи о том, как сократить потребление одноразовой бумажной продукции в комментариях. С вами была Катя. Всем пока!